Всем привет, меня зовут Глеб, с вами, как всегда, Сигарет нет. В сегодняшнем ролике я расскажу вам про новый девайс от компании Vaparese под названием X-Ros. Девайс поставляется вот в такой вот картонной упаковке. На лицевой панели есть название фирмы и название самого девайса, есть пару пентаграмм, пару пектограмм и изображение самого девайса. На противоположной стороне все, как всегда, технические характеристики и комплектация. А перед началом просмотра поставьте лайк, оставьте комментарий, подпишитесь на наши соцсети и нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. В коробке нас встретит сам мод, запасной картридж на сетке с сопротивлением в 1,2 ома и кабель USB Type-C. Также есть немного макулатуры. Девайс выполнен из металла и пластика. высоту он всего лишь 112 миллиметров вместе с картриджем. На лицевой панели есть лишь одна единственная кнопка Fire, которая отвечает за работу устройства. За переключение режимов она не отвечает, поскольку в этом моде их нет. Максимальная мощность, кстати, 20 ватт. Этот мод работает как от затяжки, так и от нажатия на кнопку. Кому как удобнее. Прикольно? Да. Функционально? Не знаю. Также под кнопкой Fire спрятался один небольшой светодиод, который показывает пользователю заряд аккумулятора и работает ли устройство. В нижней части разместился всеми любимый разъем USB Type-C. За это производителю отдельный лайк. На противоположной стороне от кнопки размещается обдув. Он регулируемый и действительно регулируется от очень тугого до довольно свободного. При желании его можно совсем полностью перекрыть, для чего не знаю, но это можно сделать. В верхней части располагается картридж. В комплекте их два, и они оба на сетке. У предустановленного сопротивление 0,8 Ом, а у комплектного 1,2 Ом. Заправляется картридж сверху через специальный клапан. Отверстия заправки прячутся под дриптипом. Крепится картридж при помощи двух очень мощных магнитов. Девайс действительно Пушка. Он отлично подойдет как новичкам, так и вейперам со стажем, поскольку он максимально прост в использовании. У него есть одна единственная кнопка и то, которая отвечает за подачу напряжения на картридж. Также в нем огромный аккумулятор, которого вполне хватит на один день. Еще одним плюсом является его регулировка обдува, что довольно странная штука в подсистемах. И за нее отдельно можно дать плюс, поскольку можно подстроить затяжку индивидуально под себя еще один огромный плюс это его испарители которые обладают просто бешеной вкусопередачей заправлять сюда какую вкусняшку по типу бедрипа или смог кичина и наслаждайтесь реально хорошим вкусом но я рекомендую парить на этом девайсе только высоко никотиновые жидкости поскольку 3 или 6 миллиграмм вы просто здесь не почувствуете но нулевку здесь парить также можно Любую жидкость можно парить, просто я рекомендую никотиносодержащую жидкость. Также в этой жидкости соотношение глицерина не должно превышать 60%. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб, сигарет нет и до встречи на нашем канале.